Я этого действительно уже хотела. Это трогательно, это волнительно. Мы, конечно, долго думали. И у тебя внутри опять что-то горит. Прямо нырнуло с головой во все это. этого дня, когда будет пятница, когда я приму ислам. Я с этой познакомился девочка у меня в университете. Меня брат долго уговаривал так. Это единственный человек, который хотел узнать очень сильно много об исламе. Что вот меня есть девочка, которая интересуется исламом. Я бы хотел, чтобы ты познакомилась с ней. Она прочитала очень много книг. Много для себя вещей, подчеркнула правильных. Но Мне было однозначно интересно читать, интересно узнавать. То есть у меня не было такого, что я начала читать, мне неинтересно, и я отбросила это. У нее это желание было. Суд религии, с которой пришел пророк Мухаммад, это то же самое, что проповедовал Иисус Моисей и все остальные. Она хочет знать, она читает, она много книг прочитала. Есть такие люди, которым ты сразу чувствуешь тепло. не будет менять веру, не будет от кого-то отказываться в пользу кого-то. Она подтверждает любовь и веру в Иисуса приниманием. Мухаммада любовью к Мухаммаду, ибо эта религия одна. Мы не так часто в последнее время общаемся. Какое-то время я была ей ближе, чем все ее остальные там, родственники. Их это настораживало, они очень с опаской к этому относились. И когда она пришла к этому вопросу, уже будучи вот в сознании, мы, конечно, долго думали, как это все будет. Все вы попадете в рай, кроме тех, которые откажутся. Спросились подвижники пророка, а кто может от рая отказаться? Пророк Мухаммед ответил, кто последовал за мной, тот попадет в рай, а кто ослушается меня, тот отказался. Но когда почитала я немножко об мусульманстве, то я поняла, что практически разница между теми догмами, которые происходят в православии и в мусульманстве, разницы никакой. Юля решила сегодня начать этот путь, продолжая, в принципе, то... С чем ее вырастили, воспитывали ее родители? Как относится моя мама к этому? Когда я ей э, написала, что я хочу в пятницу принять ислам, она постаралась изо всех сил попробовать приехать из-за границы на сейчас командировки, но она не успела. Вчера она мне позвонила и сказала, что не расстраивайся, что нас не будет, но мы будем мысленно с тобой. Не отключен. Я же говорю, они сейчас за границей. В исламе она всего лишь нашла то и те ценности, с которыми ее воспитывали ее родители. Наша религия была православная, в семье происходили какие-то торжества. Раньше была совсем не такая, не похожа на себя. Около года назад в моем окружении появились мусульмане, и я стала узнавать... Об исламе, благодаря им. И такое ощущение было, что мы знакомы очень давно. Она меня понимала с полуслова. Мы об этом говорили, там, как она будет принимать ислам, как она хочет принять ислам. Долго обдумывая все, я пришла к решению, что я готова принять ислам. Этот день, этот пятничный день, который и так является праздником для мусульман, еще более радостным праздником, делает нам такой подарок, а именно принятие ислама. Это двойной шаг, потому что для мусульманина каждая пятница это праздник. Радостная весть для вас. Пророк Мухаммад говорит, в тот момент, когда человек ислам принимает, Всевышний Аллах отпускает все его грехи. Скажите Ашхаду, Аллах, Илляха, Ва Вашхаду, Анна, Мухаммадан, Абдуху, Варасулю сегодня я переживала вместе с ней. Много плачу, это ну, трогательно. Ну, мама говорит, приняла ислам. Такой, кто? Юля, в смысле? Скажите, я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммед, его раб и посланник. Аллаху. Действительно, она тот человек, который принял ислам вот, от души, сердцем приняла ислам. Это ее решение. Я просто очень рад, что она приняла ислам. Я думала, как это все пройдет, как относится как к этому ее родственники, так как мы тоже приложили очень много усилий, чтобы и они поняли и приняли я думаю, что все будет нормально. И Альхамда нет никаких проблем с родственниками уже. Как видите, они сегодня были. Они рады тоже, плакали, поздравляли друг друга. Я думаю, все мусульмане завидовали сегодня ей, так как уже сказал Тарик, человек, который принимает ислам, он будто родился заново. Я показывал ислам со стороны себя. Ислам для меня является человеком, который в первую очередь открыл для меня эту религию. Благодаря ему я пришла к решению сегодняшнему и приняла ислам. И когда ты слышишь такую новость у тебя просто... Вот не зря говорили, что если человек принимает из-за тебя ислам или с помощью тебя, ты больше радуешься, чем просто принятие ислама любого человека. Он мне не раз повторял э, одни слова, что ты должна быть уверена в том, что это действительно твое решение. Я надеюсь, что она будет только получать вознаграждение от Аллаха в исламе. Аллах я очень рад, <laughs> все, что я могу сказать. Она рада и, и мне хорошо. Цветы, подаренные ей, это подарил, потому что, иншаллах, я в скором времени Эта камера снимет мою свадьбу.